В Казанском федеральном университете состоялось награждение победителей конкурса «Женщина года». Данное мероприятие традиционно проходит в преддверии Международного женского дня. История имеет десятилетнюю давность. Вот родилась лига, как раз в этом году будет 10 лет. И, пожалуй, этот конкурс вот стал традиционным с той поры, вот изначальной, когда только мы создавались. Это одно из мероприятий многочисленных мероприятий, которые мы проводили. И, как видите, интерес к нему, участников количества растет из года в год. И жюри, оргкомитету бывает не, не так просто определить номинантов, лауреатов конкурса, но это нас очень радует. Награждение проводилось в нескольких номинациях. Обладателями звания «Женщина-ученый» стали Рушана Еремина, Эмилия Валеева, а также Юлия Бахтиярова. Награду за общественную деятельность получили Светлана Беликова, Наиля Гаязова и Розия Ахтариева. Подвинули для участия в номинации «Женщина-ученый». И занимаемся мы фундаментальными исследованиями, в области физиологически активных веществ. Мы очень серьезно сейчас занимаемся благотворительной деятельностью. Впервые за два последних, за этот последний год мы провели две благотворительные ярмарки в нашем институте. Ну и, конечно, вот это направление будет продолжать развиваться. Хотя будем заботиться обо всем. Приезд Минзарипов, президент Казанского федерального университета, благодарил всех участниц за их вклад в развитие университета и общества в целом. Победителями номинации «Женщина-молодежный лидер» стали Екатерина Сенченкова и Юлия Серегина. Обладателями титула «Женщина-мать» адресом Гатулина и Клара Игнатьева. Лидерами в номинации «Профессионал в своем деле» стали Лилия Нурулина, Милауша Кадырова, Дина Сафина, Лилия Султанова, Елена Иванова, Ильсия Шупсудинова и Альвина Имамудинова. Совершенно потрясающий концерт. Большое спасибо всем нашим коллегам, дорогим профессорам, профессорскому, преподавательскому составу всему, разумеется, организаторам, моим дорогим студентам, которые сегодня пришли меня поддержать, моим коллегам. Было все прекрасно. Победители специальных мужских номинаций наградили Екатерина Турилова и Ирина Терентьева. Звание «Мужчина благородное сердце» было присуждено Владимиру Юринову. В номинации «Мужчина-лидер» были объявлены сразу два победителя а – Роман Бабенко, а также Ленар Ахметов. Отрадно, что вот последние годы э, Казанский федеральный университет э, э, расширяет кружковые движения, студенческой научные кружки. У нас только в институте на сегодняшний день 24 кружка работает. Стоит отметить, что в этом году конкурс «Женщина года» стал юбилейным и был проведен уже в десятый раз. Ева Гаврюшенко, Ева Малиновская, Маргарита Михайлова, Фария Захи, углы, Универньюз.